Здорово. Меня зовут Владислав и в этом видео я покажу вам, как бесплатно повысить уровень в Steam. Поехали. Введение. Что такое уровень Steam? Это общий показатель полученных вами значков, которые демонстрируют вашу коллекцию карточек и участие в событиях Steam. У каждого профиля в Steam имеется свой уровень, но для большинства игроков он не имеет особого значения. Так для чего же он тогда нужен и стоит ли тратить на его прокачку время и средства? Итак, основными преимуществами прокачки, которыми руководствуются обладатели более высоких уровней, можно считать. Первое. Увеличение лимита на количество друзей в списке. Изначально лимит составляет 250 мест для ваших друзей. Активным игрокам этого количества явно не хватает. Поэтому с прокачкой уровня всего лишь на одну единицу лимит будет автоматически увеличиваться на 5 мест. Быть на виду у друзей. Чем выше у вас уровень, тем выше ссылка на ваш профиль будет располагаться в профиле друзей. В каждом профиле располагается всего лишь 6 друзей с наивысшими уровнями поэтому многие предпочитают находиться именно в этом блоке у своих друзей сама реклама в большинстве случаев можно утверждать, что чем выше уровень обладателей профиля, тем выше его популярность. Находясь всегда на первых местах в списке друзей, имея прокачанный уровень, такой профиль вызывает доверие и уважение. Этот мотив часто лежит в основе стратегии продвижения товара торговцами, игровыми предметами и гифтами. Поскольку помимо рекламы посредством профиля с высоким уровнем, они находятся в заведомо лучших условиях, другие игроки считают их уровень престижным и заслуживающим доверия. Получение тематических игровых вещей создавая значок из карточек игры вы автоматически получаете две игровые тематические вещи смайлик и фон для профиля имеется также и купон на последующие покупки но он как правило действует не более двух недель и практически никем не востребован возможность расположения в профиле витрин информационных блоков за каждые 10 уровней будет даваться возможность добавить одну витрину например имея 60 уровень вы будете иметь 6 витрин а при 110 десятом уровне можно будет уже использовать 11 для большинства игроков это отличный способ рассказать друзья и посетителям профиля о своих игровых пристрастиях достижениях, хобби, работ в мастерской выбрать витрину предлагается из следующего списка Изменение цвета и формы значка. Каждые 10 уровней имеют свой цвет значка, который может служить хорошим декорированием профиля для своего обладателя, ровно как и форма самого значка, которая меняется уже через каждые 100 уровней. Многие выбирают тот или иной уровень, исходя из цветного оформления. Бесплатные способы прокачки. Чтобы поднять, прокачать уровень, необходимы очки опыта. Чем больше очков опыта, тем выше уровень. В Steam используется прогрессивная шкала получения уровня в зависимости от имеющихся очков опыта. Иными словами, чтобы прокачать уровень на одну единицу с нулевого по 10 уровень, потребуется всего лишь 100 очков опыта. Или 1000 очков опыта за все 10 уровней. С 11 по 20 уровень уже понадобится по 200 очков опыта за уровень. Или 2000 очков опыта для прокачки этих 10 уровней и так далее. Чем выше у вас имеющийся уровень, тем сложнее прокачивать его дальше. И тем больше времени и средств придется затратить. В большинстве случаев за каждые 100 очков опыта дается значок. Подавляющее количество значков даются за сбор одного набора карточек из любой игры. Максимальное количество очков опыта для одного значка установлено в размере 500. То есть, для каждой игры можно собрать 5 одинаковых комплектов карточек и создать значок с отдачей 500 очков опыта, повысив тем самым свой уровень или приблизив его прокачку на более высокий уровень. Начать собирать карточки можно абсолютно для любой игры, а не только для тех, которые имеются у вас. Для этого достаточно лишь зайти на торговую площадку и набрать название игры в списке. Сбор или приобретение карточек с последующими созданиями значка является главным способом прокачки уровня в стим все способы прокачки уровня стим можно разделить на два вида бесплатные и платные используя бесплатные способы вам вряд ли удастся подняться выше 30 уровня по объективным причинам и ограничениям платный же способ никаких ограничений иметь не будет к бесплатным способам можно отнести Первое. Выполнение всех заданий сообщества. Их около трех десятков. И служат они исключительно для знакомства со всеми функциями системы Steam. Например, использовать в чате смайл или опубликовать в своем профиле видео. Максимальное количество очков опыта за использование всех заданий – 500. Второе. Участие в событиях Steam. Это очень широкое понятие, включающее в себя количество приобретенных игр, исполнение разовых заданий, например, превратить игровую карточку в самоцветы. Участие в бесплатных играх по случаю распродаж, количество лет пребывания в сообществе и многое другое. Как правило, за исполнение подобных заданий можно получить не более сотни единиц опыта, причем на нерегулярной основе, то есть очень редко. Третье. Попрошайничество. Объектом выпрашивания могут быть как сами карточки, так и любой другой игровой инвентарь, который можно будет продать на торговой площадке. На вырученные средства, опять же, закупаются нужные игровые карточки игр и прокачивается уровень. С подобными действиями можно обращаться как к друзьям и знакомым, так и посторонним игрокам, предлагая самостоятельно им обмен. Дорогие вещи вам не отдадут, а вот дешевые вещи могут. Также попрошайничать можно в крупных группах и игровых сообществах посредством размещения короткого объявления с просьбой скинуть вам ненужный и дешевый лут И размещенный тут же ссылкой на обмен с вами 4. Равноценный обмен Играя в имеющиеся игры, вам будут выпадать карточки Иногда одинаковые Ими можно обмениваться с друзьями, чтобы избавиться от ненужных А также для получения необходимых именно вам Пятое Обмен через объявление в Steam, специально для интересующихся обменом игровыми карточками, создано официальное сообщество, численность которого насчитывает полтора миллиона человек. Поскольку сообщество общается на английском языке, нужно использовать переводчик, чтобы написать объявление о тех обменах карточками, в которых вы заинтересованы. Можно также поискать интересные варианты самому, поскольку встречаются объявления на русском языке. Само сообщество будет по ссылочке в описании. Участие в бесплатных раздачах игр. Множество тематических игровых сайтов периодически занимаются бесплатно. Платной раздачей игр всем желающим за какие-либо действия. Например, за регистрацию на их сайте. Полученные игры можно добавить в свою библиотеку в Steam и выбить из них те карточки, которые можно либо продать, либо обменять. Платные способы прокачки. К платной прокачке уровня Steam относятся три способа. Первое. Приобретение карточек на торговой площадке. Это главный способ прокачки для всех желающих. Достаточно лишь пополнить баланс кошелька Steam, зайти на торговую площадку, найти и приобрести комплект карточек нужной игры. Приобретать сразу же можно по 5 карточек одного вида, поскольку максимально прокачать значок можно до 5 уровня. Приобретение готовых сетов, комплектов, карточек через торгового бота за игровые вещи. Например, ключи от CSGO или Team Fortress 2. Самоцветы. Это. Это самый быстрый способ прокачки уровня для тех, кто не хочет медленно и методично заниматься покупкой карточек. Имеются как отечественные сервисы, так и зарубежные, но работают они по одной схеме. Перед обменом лучше заранее поинтересоваться отзывами, содержимым инвентаря бота, ценой за сет и не будут ли дублироваться покупаемые карточки с уже умеющимися у вас значками. Третье. Примерно два раза в неделю в магазине Steam появляются игры, продающиеся с большими скидками. Их стоимость минимальна, поэтому можно купить игру за несколько рублей без проблем. Также несколько раз в год Steam устраивает грандиозные распродажи, где количество таких скидочных игр увеличивается в разы. Следует приобрести эти игры, после чего воспользоваться программами, которые позволят получить карточки из этих игр, не играя в них и даже не устанавливая. Выпадает с каждой игры по 3-4 карточки, которые можно будет либо обменять, либо продать и приобрести нужные. Таким образом, за минимальные средства можно получить и карточки, и экономно израсходовать средства на прокачку уровня. Названия программ будут в описании. Инструкции и советы по их использованию име в интернете в большом количестве В последнее время steam активно борется с подобным видом получения карточек из дешевых игр цена на игры даже при распродаже увеличивается либо игры вовсе удаляются из продажи выходом может служить закупка игр по их реальной стоимости на сторонних сайтах по несколько рублей за игру только в этом случае данный способ будет выгоден металлический значок стоит также упомянуть о металлических значках во-первых карточки для их создания стоят минимум в два раза дороже обычных во вторых прокачать такой значок можно до первого уровня получив стоимость единиц опыта. Так зачем же они нужны? Такие значки обычно используют в разделе профиля значок на показ, поскольку они очень дорогие и редки, чтобы их приобретать и крафтить обычным игрокам. Безлимитный значок. Также нельзя пройти мимо темы, которая для большинства остается закрытой и невостребованной, но и знать о ней тоже нужно. Речь идет о создании безлимитного значка, поскольку создание значков из карточек игры строго лимитировано в 500 очков опыта, то придется переходить к крафту карточек из другой игры и так далее. На начальных уровнях это не составляет проблемы, но чем выше ваш уровень, тем больше требуется объем значков. Например, для прокачки с 0 по 10 уровень нужно всего лишь два полных значка, а для прокачки со 190 по 200 уровень уже 40 значков. Для тех избранных, у которых есть достаточно денег для прокачки своего уровня до нескольких сотен, интересен совершенно другой вариант прокачки. Более быстрый, не связанный с игровыми карточками. Такой шанс доступен для всех и каждого посредством крафта. Значка летний, зимней распродажи. В стиме в июне и в декабре. Покупая карточки для крафта значка, можно не беспокоиться насчет ограничения в 500 очков опыта, поскольку значок предоставляет возможность безлимитного получения очков опыта. Поэтому не стоит удивляться, что просматривая значки какого-нибудь игрока высокого уровня, увидите значок с огромным количеством очков опыта. Так действительно быстрее и проще получить нужный уровень, но при расчетах окажется, что не всегда выгодно с финансовой точки зрения. Но если уж решили прибегнуть к этому способу прокачки уровня, то закупайте карточки для этого значка ближе к окончанию распродажи и последующие дни, когда цена на них падает из-за уменьшения как правило, торговля этими карточками возможно некоторое время после окончания распродажи, но не более месяца. После чего эти карточки уже нельзя ни продать, ни купить. Советы. Несколько простых советов, которые могут сэкономить немало денег и нервов. Особенно тем, кто решил серьезно взяться за прокачку своего уровня или намеревается это делать от раза к разу. Прежде всего, следует обратить внимание на эффективность использования имеющихся у вас денег. Их полная дача через несколько простых советов. Счет вашего кошелька можно пополнить не напрямую а через приобретение по выгодной сниженной цене игровых вещей например ключа для оружия с GO на специализированных торговых площадках в интернете после этого продать эту вещь на торговой площадки в steam и остаться с хорошим прибытком перед приобретением карточек на торговой площадке используйте аналитические данные сайта который будет указан в описании которые позволяют вам иметь готовый список самых дешевых карточек на данный момент программа имеет гибкие настраиваемые фильтры отображения информации главное из которых цена за один набор карточек set price Продолжающиеся данные имеют немного запоздалую актуальность, поэтому ее лучше проверять перед приобретением карточек, поскольку их стоимость может поменяться в течение дня. Приобретать карточки для прокачки уровня лучше задолго до начала летней и зимней распродажи, поскольку количество желающих приобрести эти же карточки будет ниже, а цена на них соответственно меньше. Такие снижения цен бывают во время распродаж в Steam, приуроченным каким-либо событиям в течение года. Многие специально стараются продать карточки ниже их реальной стоимости, чтобы получить как можно быстрее средства на кошелек Steam для приобретения игр по скидкам. Крафтить, создавать значок из карточек, лучше всего накануне и во время многодневной летней в июне и в декабре распродаж Steam, поскольку вместо скидочных купонов после крафта значка вам будут выпадать карточки летней зимней распродажи. Крафтить из них значки достаточно дорогое удовольствие. Оптимальный вариант начать прокачку уровня в первый день распродажи, поскольку на карточке летней зимней распродажи будет огромный спрос и максимально возможная цена. Такая тактическая хитрость позволит вернуть обратно затраченные средства на приобретение карточек на 40-60%. Совет подходит только для терпеливых. Также следует помнить, что продажа, обмен или очка летне-зимней распродажи доступен только в дни проведения распродажа. Что ж, ну на этом все. Благодарю всех за просмотр. Шмякните там чего-нибудь под видео, если оно вам понравилось. И обязательно гляньте мои ролики по повышению FPS. Всем пока и удачи!